Выпуск с фразы, сказанной Дмитрием Киселевым 2 апреля. «Не будьте лохами, вас разводят». Фраза эта касается, вы наверняка знаете, митингов, которые произошли 26 марта. На самом деле, данная фраза, она очень страшна по отношению к людям и по отношению к эмоциям. Которые хотели, хотели люди донести, выйдя на этот митинг. Страшно и то, что власти спустя неделю, да, официально признают о том, что произошли митинги, да. И э, говорят о том, что надо, значит, поговорить о митингах, потому что здесь очень много вокруг них сложилось мифов. Но подождите, подождите, э, но молчание в неделю которое произошло, оно и породило количество большое мифов. Если для государства эта значит, ситуация важна, любое государство этот вопрос подымет и обсудит его официально, собрав общественность, выслушав мнение, которое изложат в официальных средствах массовой информации. И, соответственно, тем самым они эти мифы как бы... Уберут, не дадут возможности обрастать обычное явление, которое происходит у нас в государстве, обрастать какими-то непонятными инсинуациями, непонятными значит, домыслами и всем остальным. Страшно другое, да, смотря программу Вести, смотря официальную точку зрения. Очень страшно то, что выход людей на митинги официальные власти превращают какой-то цирк, какой-то каламбур. Потому что вот эти вот образы, которые при, после просмотра официальных новостей, они делают из нас тех, кто переживает за Родину, кто хоть части патриот, кто, кому надоело эта коррупция, превращает нас в реальных дураков. Сравнивая нас значит, с 12-летними 12 парнями, ребятами, которые говорят о смене Конституции, не имея представления об этом никакого практически, сравнивают нас с этими ребятами, которые сидят в автозаков, которых, грубо говоря, мечтателями не назвать, потому что сидят окрыленные мысли о 10 тысячах, евро, которые они уже думают на что-то направить, на что-то потратить. Хотя, смотря на эти же ролики, видишь, что парень не может скрыть улыбку, говоря такие вещи. Ну, видимо, рублей 100 получил, чтобы сказать вот ту ерунду на камеру. Потом, вот эта детвора, которая хочет стать героями для своих сверстников, выкладывая какие-то там непонятные переговоры между учителями и и школьниками вот это все вот это все вот эти образы которые накидывают нам наши государственные вести, новости они превращают все то что у нас назрело в душах у нормальных людей которые понимают что творится и что происходит превращают все в какой-то абсурд, в какой-то цирк и опять же, слушая все вот эти новости, да, произнесенные Дмитрием Киселевым, значит, все сводится к каким-то глупостям, в плане чего, что вроде бы как, находясь на митинге, вы можете пострадать, вас ненамеренно могут там арестовать, могут пристрелить, могут убить из-за кого-то, из-за чего-то. То есть э, мотивация на то, что сидите ребята дома, э, ешьте свою картошку, если есть деньги на мясо, ешьте мясо и радуйтесь жизни. А мы будем вам в уши продолжать лить вот эту всю глупость э, и показывать э, парней, которые пришли вроде бы как пиво попить, э, пришли позаниматься непонятно чем, провести просто время в толпе, я так понимаю, э, ну да, на самом деле, э, можно признать, конечно, большое количество ошибок организаторов. Не знаю, не понимаю, намерено ли это, или это опять сыграл людской фактор. А, э, ну неправильно, абсолютно неправильно, значит, э, стычки с полицией. Зачем все это делается? Э, Сидение на фонарях, стояние на памятниках. Потом этот памятник, который пусть в фотошопе, но был измазан зеленкой. Но зачем это провокация? Зачем эти провокации на грани разумного? Ведь же мы прекрасно понимаем, что любое хорошее начинание может быть погублено глупостями, которые будут сделаны в процессе. Не делаются хорошие дела какими-то преступлениями, преступными действиями. Нельзя забывать о ценности этих памятников нельзя забывать о том что они эти памятники поставлены на нашим отцам нашим дедам которые защищали нашу родину от фашистов в свое время да. понятно что больше внимания будет привлекаться акции которые и правда на грани провокации И очень большое мое недовольство тем, что сама организация да, этих митингов, э, я считаю, правильным было бы соблюдение всех требований, которые были установлены законом. Э, зачем было покидать места, которые были утверждены э, для проведения митинга? Зачем кидание ботинков, которые есть на камерах? Зачем эти провокационные выкрики, называя полицейские шлюхами? Но это неправильно, это не есть правильно. Вот Все вот это, оно губит саму идею, которая в принципе очень весома и важна. Это борьба с коррупцией. Я считаю, что абсолютно адекватная реакция людей на то, что происходит в государстве, это проведение митинга. Но когда Наше центральное телевидение завязывает значит все то, что было сделано людьми, которые вышли на митинг, с Навальным, да, у которого там вроде как два срока условных, у которого там нахождение в автозаках это обычное явление, это преступник, бандит, и все, и все, и все, и все и же с ним. Зачем э, все это связывается с ним? Навальный это просто диктор. Это тот, кто прочитал э, слова, которые ему были даны э, при э, ролике э, про Медведева. Не он снял этот, э, не он является сценаристом этого ролика и режиссером. Сама жизнь и наша чиновничная власть являются сценаристами этого ролика. Не более, ни менее. За них и таки появляются такие ролики. И их и писать не надо. Пожалуйста. Примеров очень много. Бери новости и смотри. Каждый божий день это расследование. Каждый божий день чиновники, а. которые проворовались, там появляются. Навальный это только лишь лицо, которое появляется в начале ролика, и чаще всего в течение ролика его потом нету. Поэтому зачем? Все это движение и все вот эти дела, которые были сделаны на митинге, зачем порочить Навальным? Я, я не понимаю этого. И я думаю, что многие не понимают этого. Потому что все мы, все кто заинтересован в том, чтобы был порядок в стране, мы не думаем о Навальном. Мы не думаем о том, что это благодаря ему все это происходит, что благодаря нему вышли эти люди. Нет, они вышли сами, того желая, потому что момент истины, он настал. Поэтому огромное количество людей вышло на эти митинги и показало точку зрения, про которую теперь даже получается. И не смогли даже власти промолчать, потому что под давлением, грубо говоря, информационным пришлось об этом сказать пришлось хотя говорят о том что мы не стали вроде бы как в то воскресенье об этом говорить что вроде как и смысла не было надо было выдержать минуту молчания грубо говоря поэтому по этим всем поводам